вниманию свою модернизированную самодельную батарейку. Я постарался исключить в ней все недостатки, которые я видел в Ютубе. Например, это наличие жидкости. Эта батарейка полностью сухая, выполненная, не имеет ни соли, ни уксуса, ничего не течет, но в сухом виде она также работает, Влажность нужно поддерживать, конечно, в таком виде, чтобы влага из нее свободная влага не появлялась. Нет никаких химически активных реагентов вредных. Она может находиться где угодно. В качестве вот один электрод это сверху фольга из э, пивной банки, лучше ну, алюминий. Внутри э, медные электроды, я покажу, как я их там расположил на трубочке. И уголь. И секретный градиент, который находится между фольгой и углем. Вот ну, показываю напряжение. Вот. Полтора вольт.